Здорово. Сегодня у нас в выпуске Самая крутая РПГ Ретро-аркада Симулятор музыкальной группы Карточный Tower дефенс Необычная игра-книга И фэнтези-РПГ Приступим! of Mess это захватывающая мифологическая экшен-РПГ с лучшей реализацией среди всех представителей жанра на Android. В этой игре есть все. Потрясающая графика, физика, уникальная прокачка персонажей, интересный сюжет, крафтинг, пвп сражения, удобное управление. Да черт! Она настолько хороша, что мне не хватит и 10 минут, чтобы выразить всю ее офигенность. Так что сразу качай, не задумываясь. Powerpuff Girl – это ретро-аркада по одноименному мультипликационному сериалу про суперкрошек. Не знаю, как вы, а я в детстве просто тащился от этих чикс. Вы сможете выбрать любую из трех девчонок, обладающих своими уникальными способностями. Вас ждет захватывающее приключение, множество головоломок, потрясный геймплей и увлекательный сюжет. Band Stars – это игра для всех, кто мечтал стать рок-звездой, а стал никем, лишь с мобильником в руках. Игра, позволяющая почувствовать приторный вкус славы прямо за твоим устройством. Одно но – для успеха группы придется все-таки постараться. Собери свою банду, обучай их, репетируй и записывай альбомы, чтобы добиться славы, богатства и всемирного признания. Pet Shop Story – это веселый симулятор пса. Что? Как это дерьмо сюда попало? Prime World Defender – это оборона башен с великолепной графикой. Как наверное уже многие из вас догадались, игра сделана по мотивам компьютерной игры Prime World. Вам предстоит окунуться в мир магии, монстров и башен. Соберите свою коллекцию карточек, развивайте способности и таланты героев и разрабатывайте свою собственную стратегию для удачного завершения миссий. Sorcery 2 это подарок для всех ценителей чего-то необычного. Перед вами настоящая игра книга, сочетающая в себе настолку, РПГ, квест, головоломку и многое другое. Вас ждет мистический сюжет, стильная графика и много-много-много спойлеров, если я буду дальше углубляться в очаровательный геймплей Сорсери 2, ведь это почти что книга. Summoners War – это пошаговый РПГ про фантастический мир, в котором идет война за кристаллы манна. Вы, можно сказать, тренер покемонов, которых вам нужно взрастить, тренировать и улучшать для предстоящих сражений. В вашем распоряжении будет 400 видов различных монстров и воинов, которые пойдут на смерть ради вашей победы.